Здравствуйте, мои уважаемые подписчики, гости моего YouTube канала и просто ребята, кто нашел или зашел на это видео. Меня зовут Артур Рус. Из этого видео ты узнаешь, как зарабатывать в интернете и какие виды заработка в интернете бывают. Итак, начнем с конца, с более простых методов, так называемых быстрых или моментальных денег которые подходят студентам и школьникам, либо тем, кому срочно нужны небольшие деньги. И постепенно будем переходить к топовым, более сложным и долгим, но и более интересным и большим видам заработка, которые подходит уже для людей с серьезными намерениями зарабатывать в интернете от 100 тысяч рублей в месяц и выше. Итак, первый заработок быстрых, но небольших денег подходит студентам и школьникам или тем, кому срочно нужны небольшие деньги. И такой вид заработка – это различные задания. Что же это такое? На Различных сайтах дают разные задания. Тут есть две категории. Категория А – это задания в соцсетях. Да, все мы проводим в соцсетях кучу времени, причем не важно сколько вам лет. В них сидят все. А тут можно сидеть, делать какие-либо небольшие задания и за это еще получать деньги. И причем сразу. Сами задания могут быть наподобие поставить лайк, оставить где-либо комментарий, или подписаться на какую-то группу или паблик, добавить кого-то в друзья и так далее. Такого рода задания есть во всех соцсетях. А теперь категория Б. Это внешние различные задания, например, скачать какое-либо приложение где-либо зарегистрироваться, оставить отзыв на каком-либо сайте или еще различные другие подобного рода задания. За это также платят немного, но платят и сразу. Даже если вы не нуждаетесь особо в деньгах, я бы вам очень рекомендовал и советовал изучить и попробовать такой вид заработка самому так как помимо денег вы узнаете как работает реклама различного бизнеса в интернете и поймете всю кухню изнутри. И когда вы захотите продвинуть свой какой-либо бизнес или проект или стартап, то вы будете четко понимать что и как делать. Что касается школьников, для них это довольно неплохие деньги и отличный опыт узнать как же зарабатываются деньги. Поэтому я очень бы советовал попробовать данный метод. А если у вас есть дети, младшие братья или сестры, или племянники, также советую вам рассказать и показать данный метод заработка им, чтобы у них появился первый опыт заработка. Это очень хорошо развивает ребенка. В данном виде заработка можно заработать от 50 до 500 рублей за пару часов. Итак, сейчас я бегло покажу вам сайты, которые проверены мной лично и которые я рекомендую. А позже я сниму отдельные видеоролики о каждом сервисе и разберу, где какие плюсы и минусы, и сколько именно можно заработать в каждом сервисе и сколько именно удалось заработать мне. Итак, первое место на сегодняшний день в интернете занимает сайт SEO Sprint. А, вот тут вот значит регистрируйтесь, ссылочка будет в описании на все сайты. Значит, смотрите, тут можно зарабатывать да можно рекламироваться так по поводу заработка значит когда зарегистрируйтесь обязательно заведите себе кошелек в яндекс деньгах и в WebMoney. они в принципе пригождаются в любом из этих сервисов чтобы вывести деньги и так по поводу заработка тут есть различные значит задания серфинг сайтов значит нужно заходить на какие-то сайты чтение писем читайте письма, отвечайте на какие-то вопросы, прохождение тестов. И вот есть графа выполнения заданий, проходим на нее. Сразу сбоку справа появляется менюшка, можно задание выбрать по параметрам, по категориям, по номеру заданий, по номеру рекламодателя и по адресу сайта. Значит, что касается заданий, если мы выберем все задания, и выровняем их по цене, можно по рейтингу, можно по высоте то задание начинается от 600 рублей и заканчивается вплоть там, аж до 5 копеек, там за 5 копеек какие-то задания есть. Вот Что значит, смотрите, есть вот э, по категориям, допустим, только регистрация или только клики, регистрация плюс активность, какие-то бонусы, соцсети. А вот, допустим, мне э, очень нравится с YouTube связанное, да? когда вы начинаете в этой сфере крутиться, как я уже говорил э, ранее. Вы не только зарабатываете деньги. Допустим, я занимаюсь Ютубом, Мне интересно было там, ну, мне не нужны вот эти, скажем, там 17 рублей, там хоть по тысячу раз там 17 тысяч. Да, но мне очень интересно, когда я, допустим, открываю эти задания, я смотрю и вижу кейсы готовые, как люди раскручивают свой YouTube канал. А вот. Также вот, кстати, через данный сайт, как я уже говорил, можно раскрутить э, любую свою соцсеть э, или YouTube канал или любой свой бизнес или себя лично в какой-то соцсети или свой, ну, свою какую-то группу или паблик. Окей, с этим разобрались, значит, SEO Sprint занимает первое место. Ссылку на него и на остальные сайты я укажу в описании. А, кстати, да, чуть не забыл. Очень интересная система, тут есть э, реферальная значит, система. Вот, э, Когда вы пройдете по ссылке, вы будете регистрироваться, вам без разницы, что просто вы найдете сайт или будете регистрироваться по моей ссылке. Но когда вы регистрируетесь по моей ссылке, э, то вы попадаете э, ко мне в команду, и я, допустим, провожу конкурсы для рефералов, да, для своих партнеров. То есть вот есть тут конкурсы от рефералов, я разыгрываю деньги там. Еженедельно, да. Помимо того, что вы зарабатываете деньги на SEO Sprint. Вы еще можете получить деньги лично от меня, если зарегистрируетесь по моей ссылке. А, значит, какие плюсы для меня? А, ну, допустим, вы заработали там, скажем там за день там тысячу рублей, да, и в месяц вы заработали э, 30 тысяч рублей. Я получаю с этого процент, то есть не с ваших денег, а плюс к вашим деньгам. У вас никто никакие проценты не забирает, просто сервис делится со мной своей прибылью и дает мне еще дополнительные деньги. У вас э, после регистрации будет своя реферальная ссылка, и вы также можете приглашать людей, регистрировать их, они будут в вашей команде, будете просто рассказывать им о данном сервисе. Также всем людям, которые регистрируются под моей ссылкой, если нужны какие-то консультации, пишите мне в соцсетях, я обязательно вам отвечу, лучше всего пишите в ВКонтакте. Научу вас, как нужно работать в данной сети, чтобы денег было много и быстро. Потому что тут есть целая стратегия, как нужно все правильно делать. Итак, а теперь переходим к сайту номер 2. На сегодняшний день это соц.паблик. Что касается его, владелец SEO спринта и соц один и тот же, в принципе он похож, очень интересное тоже задание, значит тут также можно его по спискам выровнять, по типу отобрать, да, вот и можно выбрать просто все задания, либо там посещение письма серфинг, то есть как вам удобно. Что касается денег, абсолютно то же самое, я бы советовал одновременно и здесь значит зарабатывать и на seo спринте что касается реферальной системы абсолютно то же самое так третье место на сегодняшний день у нас занимает сарафанка вот но тут также по соцсетям задание э, денег платят э, ничуть не меньше на самом деле вот допустим там 10 рублей пригласить 40 друзей в группу э, по поводу значит соцсетей Смотрите, я сниму отдельный э, видеообзор, чтобы вот, допустим, вы хотите зарабатывать, но не хотите загромождать свою соцсеть. Я сниму видеообзор, э, как доставать э, аккаунты фейковые, да, ну, то есть, э, которые не живые, которые э, вам не принадлежат, их можно будет покупать, ну, там, аж за 5 рублей. То есть, купили аккаунт за 5 рублей, и там, работайте с этим аккаунтом, там ну целый день допустим зарабатывать тысячи рублей вот но об этом я сниму уже отдельное видео итак четвертый сайт это лайки like срок тут тоже самое выбирайте любую соцсеть какая вам интересна есть менюшка открыли допустим вконтакте есть паблики подписчики группы выбирайте что вам нужно и смотрите тут все в евро если перевести вот эту сумму это, грубо говоря, 20 копеек, значит, это где-то в районе там, 10, наверное, копеек. Так, что касается, значит, в принципе, заработка вообще, смотрите, хотел бы сказать, что есть задания, где там платят 100 рублей, там, 20 рублей, 50 рублей за одно задание, а есть задание, где платят копейки, 50 копеек, 20, 15. Так вот, когда вы будете... Выбирать задание, то помните о том, что когда задание оно высокооплачиваемое, то его можно выполнять целый день, а которое задание низкооплачиваемое, его можно выполнить за пару секунд, поэтому когда будете формировать свою какую-то стратегию, я бы вам советовал э, взвесить и подумать, что лучше выбрать соотношение времени и денег, найти какую-то золотую середину. Итак, а мы идем дальше. И на сегодняшний день пятое место у нас занимает сайт Cashbox. Абсолютно то же самое, какие-то регистрации с активностью, без активности. Также выбирайте соцсети, какие вам нужны, и выбирайте задание. Так, идем дальше. Последнее место на сегодняшний день в этом видео, про которое я хотел рассказать, это Profit Task или Profit Test, не знаю, как правильно читать. Вот тут можете посмотреть стоимость для исполнения. Да? То есть, ну смотреть стоимость для заказчика, стоимость для исполнения. Грубо говоря, сервис отдает 50% с клиента. Тут вот можно посмотреть, даже есть какие-то задания на базе андроида, Что-то по Facebook, по Google, по Google Plus, по айфону, по Майлору, по Twitter, по Яндексу, ВКонтакте есть одноклассники и какие-то прочие задания. Вот, Но, в принципе, на этом.. Первый вид заработка окончен. Итак, идем дальше. Итак, второй вид заработка, он абсолютно автоматический. То есть вам ничего не нужно делать. Тут на сегодняшний день есть два самых лучших сайта в интернете. Это Job plant и второй, значит, вот этот. Что нужно сделать? Просто зарегистрируйтесь по ссылке. Потом после этого нажмете установить необходимое расширение. Также вот тут вот выберите любой браузер, но ну, советую лучше у Google Chrome, самый удобный. И значит, у вас вот где-то вот здесь, вот внизу, всегда будет маленькое окошечко, где у вас будет показываться реклама автоматически. Не надо на нее кликать и обращать внимание. Просто она показывается, а вам за это будут платить деньги. Небольшие, но если вы скажем в любом случае сидите за компьютером, выполняете какую-то работу, смотрите я не знаю там фильмы или еще что-либо делаете, лазите в интернете, то почему бы а, данным приложением просто хотя бы не приносить вам деньги, которые вы тратите на тот же самый там свет и интернет. Вот, и также ко второму виду заработка относится еще один очень интересный сайт. Он уже не автоматический заработок, но он очень интересный. Тут можно зарабатывать на том, что вы либо читаете какие-либо статьи, либо сами их пишите, если вам это нравится. Можете также загружать сюда свои какие-либо видеоролики. И за это тоже получать деньги. И плюс ко всему, если вы, скажем, занимаетесь YouTube, вы будете загружать сюда свои видеоролики. Если у вас оригинальный, конечно, контент, то помимо заработка на данном сервисе, вы еще будете продвигать свои видеозаписи. Если вы ютубер, то обязательно за этот лайфхак поставьте палец вверх. Итак, а мы идем дальше. Чем дальше, тем жарче. Третий вид заработка, который также идеально подходит студентам и школьникам или тем людям, кто любит играть в различные компьютерные игры. Тут также есть различные категории. Итак, категория А заключается в том, что вы играете на различных сайтах партнерах в игры и получаете за это деньги. В данной категории можно зарабатывать от 100 рублей и выше. Почему же я не называю потолка, да потому что вы сильно удивитесь, так как игры бывают абсолютно разные, и в некоторых играх можно инвестировать свое время, если оно у вас свободное, и прокачивать самого персонажа, и перепродавать за разную сумму денег, или находить различные предметы и также их перепродавать. Иногда в таком виде заработка даже школьники умудряются зарабатывать от 1000 долларов и выше в месяц, тут все зависит только от вас. Так бегло пробежимся по всем играм, что касается 1000 долларов и выше, если у вас есть много кучи а, свободного времени. То есть такая игра называется My Lands, в ней нужно вкратце прокачивать а, города, там есть какие-то 4 расы. Так вот, если вы прокачали город, то его можно продать за 1000 долларов, но на это нужно инвестировать кучу времени. А вот, что касается быстрых заработков, таких игр очень много. Рассказывать я про них буду в отдельных видеороликах, в следующих, вот, поэтому можете просто пока подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить. Вкратце, это Rich Birds, Money Birds, Golden Birds, это все один разработчик, дальше есть у нас фирма Fun Money, вот, и еще различных много, очень много игр. Итак, категория Б. Очень прибыльная и заключается в том, что вы можете создать себе канал на сайте Twitch и играть на своем компьютере в прямом эфире. А люди вам за это будут донатить или русским языком платить за это деньги. На данном Twitch-сервисе сидит очень много народу со всего мира. И возрастная аудитория здесь абсолютно разная. Заработать тут можно довольно серьезные деньги. Про данный вид заработка я еще сниму кучу видео, а пока вкратце, сколько же здесь можно заработать. Обычные люди играют подряд 6 часов, и это все в прямом эфире. За 6 часов люди зарабатывают от 1500 рублей и выше, потолка нету. Девушки которые играют умудряются завлечь своей красотой посетителей и за 6 часов пока девушка играет в обычные игры умудряется зарабатывать по 30, 50 или даже 100 тысяч рублей. К тому же весь прямой эфир можно записать и выложить например на YouTube канал и получать еще оттуда деньги за просмотр. Также вы еще очень сильно пиарите себя, а это всегда очень выгодно. Но повторюсь еще раз, про данный метод мы поговорим еще более подробно в следующих видеороликах. А пока подпишитесь на мой Twitch канал, я его только что создал, ссылка на него также будет в описании. А мы едем дальше. Итак, четвертый вид заработка в интернете это у нас фриланс. То есть вы делаете какую-либо работу через интернет. Это может быть создание сайтов, написание текстов, дизайн, перевод текстов, смм. Для тех, кто не знает, это маркетинг в соцсетях. Ну, то есть вы занимаетесь раскруткой той или иной соцсети за деньги, настраиваете контекстную рекламу и так далее. Главное, у вас должна быть экспертность в той области, которую вы предлагаете. Если вы не имеете никакой экспертности и не разбираетесь ни в чем, но вы хотите зарабатывать на фрилансе, и понимаете что вам интересна та или иная область ну скажем например вам интересно разобраться как делать сайты и вы хотели бы заниматься созданием сайтов тогда все просто вы просто инвестируйте свое личное время в эту область и набирайтесь знания с интернета и экспертности начинайте с ютюба пересматривайте все видео как создавать сайты после читаете книги на эту тему для того чтобы читать книги не нужно их покупать сейчас на экране появится ссылка на видео где я рассказываю как скачать любую книгу абсолютно бесплатно и если тебе это интересно то перейди просто по ссылке и видео откроется во втором окне в общем вы набираетесь экспертности и спокойно начинаете свою карьеру в сфере фриланса в данном виде заработка, если вы настроены серьезно, в интернете можно легко зарабатывать от 50 тысяч рублей и выше, в зависимости от вашей экспертности. Но поверьте мне, не важно, что бы вы ни делали, если вы это будете делать хорошо и цены у вас будут нормальные, то вас всегда будут заваливать заказами, несмотря ни на какие кризисы. По поводу того, где брать заказы пачками и какие сервисы лучше всего, есть 5 топовых сайтов в интернете, ссылки на них также будут в описании под видео, а пока давайте быстро их покажу. Итак, первый у нас сайт это Wordzilla, второй фрилансер, третий WebLancer, 4 TXT.ru и пятый магуза. А мы переходим дальше к пятому виду заработка в интернете. И этот заработок за счет соцсетей, таких как ВКонтакте, Facebook, Instagram и так далее. Данный вид заработка заключается в том, что вы регистрируетесь в любой из соцсетей. Заводите там страничку или паблик на определенную тематику и начинаете его раскручивать. После того, как вы раскрутитесь, вы можете зарабатывать на рекламе. Что касается самих денег, то это очень серьезный доход, но он требует немало упорства и времени. Многие в соцсетях ведут сразу много страниц, тем самым увеличивая свой доход. Что же касается самих соцсетей, то их куча. Но сейчас, например, ВКонтакте уже очень сильная конкуренция. Там конечно можно раскрутиться, но чтобы это сделать нужно будет обязательно сначала вам самим покупать рекламу в целях вашей раскрутки то есть нужны будут инвестиции, а вот в инстаграме пока конкуренция слабая не такая сильная, как например ВКонтакте. И если там начинать и час, то спокойно можно раскрутиться и не покупая рекламу. Конечно покупка рекламы это всегда только положительно и она всегда ускоряет процесс раскрутки и экономит ваше драгоценное и бесценное время. Но не у всех есть такая возможность, что касается соцсети, инстаграм, как в ней раскрутиться и как там зарабатывать, то я снял совсем недавно пару видеороликов, сейчас появится ссылка, пройдите по ней, откроется второе окно с видеозаписями, потом их посмотрите. Вам обязательно нужны эти знания, если вы хотите преуспеть в инстаграме. Итак, шестой вид заработка в интернете это арбитраж трафика или так называемые люди-арбитражники и партнерские программы по продаже различного товара через интернет за процент с продаж. Первая ваша мысль, наверное подумали, что арбитраж трафика это что-то связанное с юриспруденцией или арбитражными судами. Но я спешу вас разубедить, что это вовсе не так. Давайте разберемся, кто же такие арбитражники и на чем они зарабатывают. Арбитраж трафика это перепродажа трафика, а именно покупка трафика с последующей его монетизацией, а арбитражники это собственно человек или команда, который занимается арбитражом трафика. Итак, чтобы в этом разобраться, давайте приведу пример. Ну допустим, я арбитражник и я партнер из компании X через какой-либо сервис по партнерке, что если я приведу им клиента, то с каждой продажи я получу процент, а они например продают айфоны. После я иду и покупаю трафик, то есть рекламу, например в ВКонтакте или в яндексе или гугле, в общем покупаю трафик и направляю его на сайт своих партнеров. И тем самым люди заходят, кто-то покупает, кто-то нет, а я получаю свой процент с продаж. Это очень интересный вид заработка и такие знания бесценны. Есть список топовых арбитражников, они миллионеры так как специалисты в привлечении трафика. Им не нужно париться, создавать компанию или продукт. Они просто выбирают любую понравившуюся им компанию, уже готовую, с готовым продуктом и направляют на нее трафик. И получают огромные деньги. Доход опытных арбитражников очень высок. Обычно за неделю они зарабатывают годовую зарплату офисного сотрудника. Очень бы советовал всем обязательно изучить данную тематику. Что касается меня самого, то приоткрой немного занавес. Я сам очень давно подробно изучаю все темы тематики, про которые рассказываю в этом видео, включая арбитраж. И имею в этом немало опыта. И готовлю выжимку из всего этого, самый сок и самый смак. И поделюсь этим с вами мои дорогие подписчики в следующих своих видеороликах. Итак, переходим к нашему седьмому заработку в интернете. И это продажа товаров с Китая через интернет. Это способ заработка можно совместить было и с предыдущим. Но почему же я выделил его в отдельную тематику. Но, во-первых, этот способ можно также совмещать с YouTube, И тут можно заниматься оптовой продажей, где доход очень высок. Давайте покажу вам пример розничной продажи товаров с Китая, которая успешно соединена с каналом на YouTube. Это канал Китай Рулит. Итак, вот этот канал Китай Рулит. Обзоры посылок. Человек с нуля создал канал на YouTube, начал заказывать с Китая с Алиэкспресса какие-то посылки, снимать на них обзоры, постепенно-постепенно раскручивался, раскручивался и в итоге вышел на доход в районе миллиона рублей в месяц. Он зарабатывает на ютюбе, на рекламе, на продвижении каких-то китайских товаров. Ему платят китайские фирмы за то, чтобы он делал обзоры, присылает ему также бесплатные посылки. Он также сделал магазин, где все эти посылки и обзоры потом перепродает, монетизирует деньги. Учитывая то, что он их получает бесплатно, это очень круто. И также у него есть очень большой паблик, где 100 тысяч с лишним участников. Он также здесь зарабатывает на рекламе. Итак, что касается продажи китайских товаров, то я готовлю сейчас отдельный видеоролик, где подробно расскажу все и объясню пошагово, что нужно делать и с чего нужно начинать и в каком направлении вообще нужно двигаться а теперь восьмой вид заработка в интернете и это инфобизнес что же это такое и сколько здесь можно заработать инфобизнес простым языком это продажа какой-либо информации через интернет если у вас есть какие-либо знания или какие-то навыки то вы можете создать инфопродукт и продавать его это могут быть какие-то видео уроки или обучающие вебинары через интернет или просто создание и продажа вашей книги. Ваши заработки тут будут зависеть только от вас. Если вы последуете моему совету, и будете делать все постепенно, то вы научитесь привлекать трафик и рекламировать свой бизнес. У вас будут хорошие продажи и очень высокие чеки. Итак, вот мы и переходим к нашему заключительному девятому заработку в интернете и самому лучшему, номер один. И как же вы думаете, что же это такое? И, конечно же, это YouTube. YouTube это способ заработка не из легких, но он очень интересный и многогранный. YouTube можно объединить со всеми вышеупомянутыми способами заработка в интернете и даже можно объединить с традиционными бизнесами. Да и вообще, YouTube можно объединить с чем угодно. В YouTube множество скрытых доходов. Что касается дохода, он может быть очень высок, но для этого нужно очень сильно постараться. Я готовлю сейчас по данному методу заработка свой личный инфопродукт, из которого вы узнаете весь мой опыт и сможете быстро раскрутиться в ютубе, если у вас стоит такая задача. Поэтому мои дорогие друзья, обязательно подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Кнопочку подписаться вы найдете либо под этим видео, либо на моем канале. Выглядит она вот так. Хочу сказать, что в любом деле это главное ваше упорство и ваши приложенные усилия. Все в этой жизни зависит только от вас самих, мои дорогие друзья. Если вы ищете способ заработка в интернете, то мой вам совет, начните с самого начала моего списка и постепенно идите не перепрыгивая. Тогда у вас все получится. Начните с самого простого заработка и быстрых денег. Да, пускай это небольшие деньги, а точнее даже очень маленькие, но все в этой жизни начинается с малого. И перерастает постепенно в нечто большое и в нечто великое. Приведу пример. Если вы спортсмен и хотите накачать свое тело, и если вы неопытный, то будете гнаться за большими весами сразу. И в итоге вы, во-первых, можете испортить свое здоровье, во-вторых, вы вовсе не накачаетесь. Тут важна постепенная нагрузка. И главное это техника. Друзья, мне очень интересно, какие способы заработка в интернете используете именно вы. Поэтому обязательно напишите в комментариях под этим видео о своих способах заработка в интернете. Я в следующих видеороликах начну записывать более подробные обзоры на все виды заработков в интернете и также сохраню тенденцию, начну с самых простых и постепенно буду переходить к более сложным видам заработка в интернете. А тебе я предлагаю подписаться на мой канал и проделать все вместе со мной по моим видео урокам. И если ты будешь прилагать усилия, тогда у тебя точно все получится. И ты построишь себе хороший дополнительный доход в интернете. Да, кстати, если ты увидишь это видео два раза на моем канале или в интернете под разными названиями, не удивляйся. Это один из лайфхаков продвижения YouTube канала, про который я расскажу в своем будущем инфопродукте. Если этот ролик был полезным для тебя и понравился тебе, то обязательно расскажи о нем своим друзьям в соцсетях. И я уверен, они будут тебе очень благодарны и признательны. А также не забудь поставить благодарность лайк на видео, это большой палец вверх. Когда это видео наберет 100 лайков в YouTube, я выпущу следующий видео урок по заработку в интернете. Напоминаю, с тобой был Артур Роуз. Подпишись обязательно на мой канал. Я снимаю видео о заработке, о соцсетях, о традиционном бизнесе, кучу разных полезных лайфхаков и много другой полезной информации. А также в скором времени внизу еще несколько интересных рубрик. До следующей встречи. Пока.